Я не умею быть, папа-папа-папа-папа-па. Я не умею быть. Я не умею быть. Я не умею быть. Я не умею быть. Я не умею петь, все знаете Я не уверен, что мне хватит Я будто звуковой фанатик Но даже кажется в квадрате Не в адеквате, ты в куще пати На баре, в клубе или на фиске В хате сухие губы, ты хочешь пить И тебе надо выйти и увидеть сити Снаружи миллион открытий Я не умею петь, не выйдет Мы все в одной игре на вылет кто ее любит, кто ненавидит, кто хочет быть, тот будет точно. Я также пишу, это все только ночью воочу проверю все рифмы и точки, чтобы были все точными строчки. Я не умею петь, прошу простить, я не умею пыл и прыть. Я не намерен молча жить, и все давно решил, кажись. Я не умею петь, плевай. Бит будет бить, как пить давай. Ну что же ты сидишь, салай? Внутри покой, снаружи май Тай мой голос в пространстве Дай. Утекай, как вода через пальцы Обещай в конденсат испариться И снова дождями пролиться в столицах Тай, тай мой голос, как лёд Разносись по округе, как эхо Разразись, как гроза в голове человека Наполнив их мысли, как реки Я не умею петь, лишь плыть Я не могу остыть, пылая Ты сам решишь, как дальше жить, теряя Играем Пишем тексты, ставим себя на то место Далеко, но вместе тяжело, но хер с ним. Также пишем песни, также же малоизвестны. Эй, всему свое время я петь не умею. Такая вот тема, хотя вряд ли это большая проблема. Можно все лишь дня постепенно. Как обычно, ту пусто, ту пусто, часто все типично, чему тут вообще удивляться. Как всегда за 12. Мне будет не спаться, да зари за 420. Я не умею петь лишь плыть. Сам решишь, как дальше жить. Ну, Алин, чувак, ну, что же ты сидишь? Давай. Я у тебя доппрягаюсь, я не умею петь. Я прошу вас прошу простить. Бит будет бить как петь, давай. Не как меня. через пальцы. Я Вставай. вас в жизни.